Je suis je suis Minsk je suis Мне 28 лет. Я родился в сенегальском городе Тиес. Это третий город нашей страны. Там же я и начал заниматься футболом где я играл до юношеского возраста после чего я переехал в Габон, где играл в клубе Сапен в сезоне 2013-2014 стал лучшим бомбардиром местного чемпионата в начале 2015 -го года я уехал из Габона Когда у меня окончился контракт в Сапене, в том клубе из Габона, мой агент предложил мне попробовать силы в европейском футболе раскрыть свой потенциал. И я отправился в Турцию в 2015 году. Сперва я был на просмотре в турецком клубе Геншербер Лиги, а после попал в Терек, где и подписал свой первый контракт, который был сроком на 4 месяца. Сначала я не играл за первую команду, работал со второй но очень нравился тренеру, и он со мной много работал индивидуально. Правда, это было очень тяжело. В начале того сезона я долго сидел на скамейке запасных, ждал своего шанса, но потом забил в своей первой же игре против Ростова, а потом еще забил 3 гола. 4 гола в 3 матчах, представляете? И затем я уже подписал контракт еще на 4 года. Мне было сложно адаптироваться в России, потому что африканский футбол и российский ⁇ это не одно и то же. Это очень отличается. Плюс в России было довольно холодно, и это было не просто для меня. Не просто было адаптироваться к таким условиям. В России за Ахмат я забил 23 гола. Лучший гол для меня? А, это гол ворота Спартака, который я забил через себя. Спартак – это команда с очень сильными игроками. У них очень много болельщиков и очень богатая история. Спартак – это один из самых больших клубов России. В том матче тренер меня выпустил в самом конце, на 13 минут. И этот гол стал для меня одним из лучших в карьере, а для команды – одним из лучших в чемпионате. Это было очень важным событием для меня. Да, я долго не играл, но сейчас контракт с Минским Динамо – это вызов для меня. Я хочу перезапустить свою карьеру. Для меня важна статистика, и мне нужно ее улучшить. Динамо – это хороший клуб с богатой историей, и моя задача – помочь этому клубу добиться своих поставленных целей. Я очень соскучился по игре, по тем эмоциям, которые она дарит. Я вновь хочу забивать голы, радоваться им, отмечать их вместе с партнерами, радоваться вместе с болельщиками. Я хочу вернуться в лучшую форму, и все это в такой хорошей команде. Для меня это очень важно, и я буду стараться все для этого сделать, чтобы у меня все получилось, у меня и у моего клуба. Я знаю, что «Динамо» – это знаменитая белорусская команда с большой историей. Я слышал о ней по выступлениям в Лиге Европы. С кем-то из футболистов, которые играли против минского «Динамо», я раньше пересекался. Тренер известен по работе в московском «Локомотиве», и я знаю, что у него очень высокие амбиции.